Я приветствую зрителей канала Форума Свободы России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте. Добрый день. Я предлагаю обсудить сегодня прошедший парад Победы Речь Путина и в целом советскую мифологию. Если вы смотрели речь Путина 9 мая, могли бы вы рассказать свои впечатления. Как известно, движение по наклонной плоскости идет в одну сторону и с ускорением. Поэтому ничего удивительного в том, что Путин продолжает ревизию и истории, мировой истории, истории Второй мировой войны, нет. Эта часть уже не советской мифологии, а это на самом деле ключевое звено мифологии путинской. Мифологии, которая позволяет, позволяет изыскивать остатки легитимности для путинской диктатуры. И поэтому, когда Путин заявляет, что Россия была одна, Советский Союз в одиночку воевал с Германией, это логическое продолжение концепции осажденной крепости. Все против нас, все враги. Действительно, во время Второй мировой войны был период, когда одна страна противостояла гитлеровской агрессии. Это была Великобритания, Британская империя на тот момент. И Советский Союз вот, вот, вот в тот период был именно союзником Германии. И, и э, по поставке продовольствия и, стратегических, и, и стратегического сырья в Германию позволяли Германии вести войну, войну э, на, э, с Англией э, на, на Западном фронте достаточно успешно. Э, хотя, как мы знаем, в общем -то, э, планы Гитлера по разгрому британских ВВС и, и дальнейшему вторжению на Британские острова провалились. Э, ну, совершенно очевидно, что там история Ленд-Лиза вообще как бы ушла на второй план, хотя, а, если почитать даже мемуары Жукова, написанные все в Советском Союзе, а, можно между строчек прочитать, что без, без а, а, Ленд-Лиза, без той помощи, которую получал Советский Союз, а, в общем-то, в, в, в противостоянии с, с, с Германией он был бы обречен. А, а, мне кажется, также очень важно еще отметить, что... А, Частью этой мифологии является фактически фиктивная дата окончания войны. И это тоже, кстати, вот такая вот, перестановка, такая подмена, следите за руками. Вот как значит, они сейчас будут это менять. Во-первых, речь идет про Вторую мировую войну, а не про Великую Отечественную войну. Вот это, это подмена номер один. Вот в советских школах мы все-таки проходили, мы проходили именно вот это как бы два, этот период истории разделен на две части. Вот есть Вторая мировая война, а есть Великой Отечественная война. Понятно, что про пакт Молотова риббентропа никто не говорил. Это э, подавалось как э, э, мудрая сталинская политика единственная возможность предотвратить войну, отодвинуть э, сроки начала войны. Хотя ну, любому человеку мало общем-то, э, критически мыслящему было понятно, что э, трудно было предотвращать войну со страной, в которой не имел общей границы. А после Пакта молдова рибентроба граница стала несколько тысяч километров. Вот. И ну, мы все не знаем, спасибо, в принципе, многочисленным исследованиям, там, от, от Виктора Суворова до уже более таких основательных, Марка Солонина и других, что Сталин активно готовился к войне, и, в общем, его план был достаточно понятен. Германия увязнет в войне с, с Британской империей, и тогда Сталин как... начал, начал освобождать Европу, насаждая коммунизм. В общем, насаждая коммунизм. Но вот это э, разделение, вот, э, э, дат, оно у нас перешло и на окончание войны. Э, в СССР мы всегда празднули 9 мая. И Никогда, в общем-то, особенно не задавались мысли, а почему вообще э, в остальном мире празднуют 8 мая. Хотя на самом деле война кончилась 7 мая. вообще, как бы. это, вот если, если следовать просто чисто фактическому материалу, то э, в 2 часа 41 минуты по местному времени генерал Азинхауэр послал президенту Трумину телеграмму Миссия союзных войск в а, Европе выполнена. А, в, а, в этот момент, как бы, был генералом Йодлем а, подписан акт о капитуляции. Потом, 8 мая, это будет сделано более уже как, ну, в более такой торжественной обстановке, с привлечением одного из советских военачальников, но Сталину, это, конечно, было. Совсем не с руки, потому что победу как бы, у него украли. И поэтому 9 мая он потребовал другой церемонии, уже на которой доминировал Советский Союз. То есть, как бы, вот этот... И, естественно, праздник сдвинули. Хотя, как вы все помним, при Сталине День Победы вообще не праздновали. То есть, как бы, Сталин вообще не рассматривал итоги Второй мировой войны как большую победу, потому что надеялся он, конечно, на гораздо больше. Тем не менее, 9 мая сохранилась. И вот сейчас мы продолжаем жить вот в этой, в этой фиктивной системе координат. Ничего удивительного в этом нету, потому что это часть, как бы, вот, а, а, нашей инаковости. То СССР, э, э, теперь Россия, а, они, в общем, как бы, они уникальны, и, соответственно, в общем -то, а, все главные события мировой истории они должны рассматриваться через призму наших, наших а, событий. Вот. А, Но ну, мне кажется, что это на самом деле а, проблема выходит далеко за рамки такого символизма. Потому что любая диктатура вообще, она строится на символах. И пока мы будем продолжать, в общем-то, праздновать 9 мая, как бы, и, и, а, изолируя себя от остального мира, пока мы будем придерживаться абсолютно лживой версии истории Второй мировой войны. И причем сейчас это даже еще более омерзительно, чем в советское время, потому что в советское время хоть архивы были закрыты. И про пакт Молотова и говорили там как бы там шепотом, и там никто там точно всего не видел. Сегодня, когда все архивы, ну не все, но, кстати, Советские архивы еще закрыты, но западные архивы практически все открыты. И мы более-менее представляем себе всю картину от начала до конца. И в этих условиях продолжать, продолжать придерживаться советского мифа и более того, даже его развивать еще как бы в худшую сторону. Это выводит Россию как бы за рамки вот этого цивилизационного пространства. А ничего удивительного, как я уже сказал, в этом нету, потому что на этом стоит путинский режим. И а, любая, любая а, попытка а, сегодня а, даже не поставить под сомнение эту ложь, а просто вот вернуть а, нас к историческим фактам, которые и в Советском Союзе, хоть сквозу признавались, в России, в, в после 1991 года, они были широко известны. Попытка сказать об этом сегодня может обернуться уголовным преследованием. Тоже неудивительно, потому что режим понимает, что это вот чем больше ложь, тем больше нужно насилие, чтобы эту ложь затвердить, потому что ну, как можно заставить людей молчать? Только, естественно, страхом. И поэтому сегодня, как говорится, мы, мы получаем все большую и большую дозу вот этого идеологического наркотика, сопровождаемого усиливающимися репрессиями. Горей а у вас не сложилось впечатление от этой речи, что Путин пытается сделать такой исторический перенос, прямую аналогию вот с настоящим временем? Я взял несколько цитат. Он говорит, враг хотел свергнуть не только политический строй, но и уничтожить народ, сборище по. Недобитых карателей, их последователи вновь э, замышляют агрессивные планы. То есть это же очень похоже на ту риторику, которая используется сейчас, э, прямо сейчас на федеральных каналах. То есть такое смешение исторических э, аналогий и реальности. Только это опять это нормальный способ вот, исторической подтасовки, которую всегда используют диктатура. А, и а, Путину надо оправдывать непрекращающуюся агрессию России против Украины а, вообще практически по всему миру сегодня. То есть Россия находится в состоянии конфликта сегодня почти со всем цивилизованным миром. А, и для этого требуется обоснование. И Путин находит это обоснование в а, истории Второй мировой войны. Не случайно а, за несколько дней до путинского выступления а, Патрушев а, говорил с, с придыханием о роли Ивана Грозного. О, о, о том, что о, его о, достижения о, в, в деле государственного строительства были опорочены иностранной историографии. Ну, просто игнорируя тот факт, что и российская историография она, в общем, поставила клеймо на, на, на этом кровавом тиране. И не случайно как бы в памятнике э, к тысячелетию Руси в, в, в Великом Новгороде э, он просто отсутствует. То есть Уже, уже тогда, в общем-то, как бы э, было клеймо стояло такое п, на, на э, э, Иване, Иване Грозном, Иване Четвертом. Вот. И э, э, э, если все это сложить вместе, то вырисовывается довольно четкий такой смысловой ряд. Иван Грозный, Иосиф Сталин. Великая Отечественная война, не Вторая мировая война, недобитый каратель, ну, понятно, речь, скорее всего, про Украину идет, враги вокруг, естественно, Америка враг. А говорить о том, что Америка и Великобритания были нашими союзниками во время войны, а сегодня, ну, можно только, видимо, шепотом, потому что это все как противоречит общей концепции. А, ну, естественно, я говорю, там, вся история Второй мировой войны будет подаваться в... в ну, через, через призму вот этих сегодняшних событий. То есть, вот эта история, в которой а, пакта Моутова-Риббентропа не было, а мифитики 28 памфилосов были. Вот, это, вот, а вот так, так и выстраивается вся, вся, вся эта история. Естественно, вся мощь телевизионной а, пропаганды, она сейчас брошена на то, чтобы поддержать вот эту концепцию, потому что ну, надо как-то как объяснять сегодняшнюю конфронтацию со, со всем миром, и более того, нарастающую конфронтацию. В мире сегодня есть действительно агрессор. Это агрессор путинской России. И, в принципе, это становится понятно уже и европейцам, ну, в принципе, и американцам стало давно понятно. И, по большому счету, в общем-то, в мире все начинают понимать, откуда исходит угроза вообще а, а, всему человечеству, потому что в руках у а, российского диктатора, который маниакально пытается утвердиться во всем мире, есть еще ядерная кнопка. Но все-таки у Путина есть как минимум один союзник, если мы посмотрим, что на параде победы, победы присутствовал президент Таджикистана Мамали Рахмон. И он был единственным из мировых лидеров, которые там был. Как вы думаете, можно ли измерять успешность внешней политики России вот в количестве представителей других государств, которые приезжают на Парад Победы? Потому что я напомню нашим зрителям, что, допустим, в 2005 году на Параде было 53 главы других государств. Вполне как бы, допустимая система измерения престижа страны. Хотя, конечно... Фраза «Имам Али Рахмонов, мировой лидер» или «Один из мировых лидеров» звучит для меня так как в общем-то Странно представить президента Таджикистана, диктатора местного, который сейчас как, озабочен в основном проблемой отношений с Кыргызстаном. Я полагаю, что это была причина его приезда приезда в Москву, а не парад победы. Просто подвернулся такой случай просто... Скрыть истину истинную цель визита. Это, конечно, в общем, индикатор того, что отношение к, к Путину поменялось. Вот, и, и всем стало понятно, что Парад Победы и вообще все торжества, связанные с этим, являются просто частью пропагандистского прикрытия продолжающейся гибридной войны с, со, со свободным миром. И поэтому, как бы, ну, если, если Путин нельзя полностью изолировать, на мировой арене все-таки ну, с Россией, Россией надо как-то считаться, то, по крайней мере, можно не приезжать в Москву, и, и совершенно очевидно можно, э, э, э, по крайней мере, такими демонстративными шагами, э, показывать э, свое истинное отношение к, к действиям Путина. Ну, в отношении Рахмона это была осознанно допущена ирония по поводу мирового лидерства. Я бы хотел еще один вопрос задать, я бы хотел спросить, как, на ваш взгляд, сейчас, вот в 2021 году эффективно действует вот как раз эта советская мифология, или уже даже сами участники этой постановки не до конца верят в то, что они говорят, и делают это просто по какой-то инерции? Ну, эта инерция, видимо, хорошо оплачивается, я полагаю, что это одна из основных причин, почему, как говорится, эта пропаганда не прекращается. Ну, очевидно, гораздо труднее проводить эту идеологическую линию, основанную на подтасовке исторических фактов, в условиях, когда столько информации сегодня находится в свободном доступе. Все-таки не 1965 не год и даже не 1985 год, и сегодня все, кому хочется что-то узнать, они просто заходят в интернет. Вот, значит, вот находите телеграмму Изенхаура Трумена, находите, как говорится, все, все факты связанные с окончанием войны. А можете прочитать большие материалы о начале войны, в принципе, о реальном соотношении сил. Сегодня говорить о том, что э -э, советская армия терпела сокрушительные поражения в начале. В начале... Войны с Германией в, в, летом 1941 -го года, из-за тотальной неподготовленности и отсутствия оружия, ну, может только закончить идиот просто, который считает, что он еще вещает на аудитории других идиотов. Потому что все понимают, что, в общем, как бы, если посмотреть на со соотношение сил, то технологический перевес советской армии был огромный просто. И по танкам, и по самолетам, и практически по всему. Вот. Но воюют не танки и самолеты, а воюют люди. В общем, выяснилось, что Сталинский СССР... С его практически система такого рабовладения оказался неэффективен в, в, противо... в борьбе с, с немецкой военной машиной. И там, буквально за несколько месяцев там вся, вся советская армия, подготовленная к началу Второй мировой войны, э, к, к началу вторжения в Европу, она была разгромлена практически у, наш, у, наших, у наших границ. А, а, ну и так далее, как бы можно забывать про ленд и вообще про, про, про а, а, все остальное. Но просто другого выхода нету. А как еще оправдывать то, что сейчас происходит? Ухудшение экономической ситуации, продолжение нарастания напряженности, там в воздухе там, все время пахнет войной, там, вот провокация на границе с Украиной, бряться не оружием, прямые угрозы остальному миру, и все это на фоне того, что людям становится хуже жить. Но надо как-то это поддерживать будет. То есть э, компенсировать падение уровня жизни э, и растущее недовольство можно только усилением пропагандистского э, нажима. А другое дело, что это не может работать бесконечно. И я полагаю, что многие из тех, кто этим сегодня занимаются, если не все, то хорошо отдают, отдают себе в этом отчет. Но, с другой стороны, это очень, это очень хорошо оплачивается. Мы же понимаем, какие деньги тратятся на пропаганду. Если посмотреть на российский бюджет, даже официальные данные, то, естественно, приоритетами являются армия, силовые структуры и пропаганда. Там, интерес людей находится на 25-м месте. И, и это причем как бы только верхушка айсберга. Мы даже понимаем как по этой истории с... с с «Russian Days», вот, с ее с корреспондентами «Симоньян», которые раскопали, раскопали ФБК, то есть какие, какие зарплаты там платятся. Понятно, что у Соловьева, Киселева, там Норкина зарплаты там на, на порядке выше. Вот. И ясно, что их, их надо отрабатывать. Вот. Но это, это тоже свидетельство глубочайшего кризиса, когда приходится поддерживать шатающуюся политическую конструкцию на фоне ухудшения экономической ситуации, а даже не просто ложью, а как бы там такой десятикратно усиленной ложью и перевыранием исторических фактов в то время, когда опять любой человек, мало-мальский, критически мыслящий, может убедиться в этом, просто нажав кнопку там на своем компьютере. Вы упомянули о том, что э, достаточно большие деньги тратятся на пропаганду, в том числе на пропаганду за рубеж. А как на Западе воспринимают э, советскую мифологию и вот, э, всю эту риторику? А, ну, в принципе, большинство западных стран, вообще как бы, они довольно имеют смутное представление. Вот, как бы. Ну, хотят там, эти, в России праздновано 9 мая, пусть празднуют как бы, чем бы дитя не тешилось. То есть как бы, а, празднует 8 мая. Мир как бы живет в, в нормальной системе координат. А, и а, там рассматривают вот, вот усиление этого вот пропагандистского угара именно через призму сегодняшних событий. И понимают, что в общем, эти вещи взаимосвязаны. Вот. А что касается ближних соседей, скажем, если брать страны Балтии, Эстонию, Литву, а, а Латвию, если брать Украину, если брать Грузию, если даже брать Польшу. Там к этому отношение совсем другое, потому что это не, не переверание а, советской истории, а это на самом деле переверание истории этих стран. Это попытка просто а, а, изъять из, из исторической памяти тот факт, что фашистская оккупация была именно советской оккупацией, которая продолжалась гораздо дольше. И, а, и в этих странах отношение к, к советской мифологии носит не просто критический характер, а такой враждебно критический характер. И справедливо, Советский Союз был... Одним из инициаторов Вместе с фашистской Германией Развязывание Второй мировой войны Был агрессором на ее первом этапе вот, И по окончанию Второй мировой войны Стал принципиально как бы, главным агрессором в мире Потому что захватил против воли народа в этих стран Значительную часть Европы там, Восточную и, и, Европу И это, эта оккупация продолжалась Более четырех десятков лет вот, И слову из песни не выкинешь и поэтому сегодня все агрессивные действия путинского режима воспринимаются в этих странах ну, гораздо острее. Есть историческая память, а кроме того, кто знает, на что решится обезумевший, обезумевший диктатор. В общем, аннексия Крыма продемонстрировала, что никакие международные обязательства, договора, подписанные в том числе самим Путиным, не являются препятствием. Для реализации агрессивных планов, если по какой-то причине Путин сочтет, что это может помочь ему удержаться у власти там э, лишний день? Ну, на основании этого можно сделать вывод, что пропаганда все-таки более эффективно действует на внутреннего потребителя, чем на внешнего. И весь мир э, не особо-то охотно верит в, э, путинским пропагандистам. Но вот еще тогда как вопрос возникает. Почему используется именно советская риторика, если основной потребитель — это все-таки население России? Ведь можно было придумать какую-то более понятную идею, идеологию, а не скатываться в архаику. Почему используются именно эти клише, на ваш взгляд? А, а, а чем еще можно гордиться, на самом деле? Значит, Если посмотреть на нашу историю, в общем, там не так много осталось. Если... если искать поводы до гордости, то это все-таки то, что связано с Советским Союзом. Ну, была война, было освоение космоса, хотя совершенно очевидно, что космическую гонку СССР в итоге американцам с треском проиграл, вот, несмотря на, на то, что вначале захватили лидерство там, после запуска спутника и, и полета Юрия Гагарина. Война, Вторая мировая война, который у нас называется Великой Отечественной, это единственная скрепа, которую можно предъявить. А дальше уже приходится к Ивану Грозному обращаться. На самом деле то есть, э, идет попытка найти как бы, вот свою особость в этом пути. Почему Иван Грозный, а скажем, они а другие цари, скажем, Петр Первый? Петр Первый все-таки опирался на европейский опыт. На самом деле мы понимаем, что если смотреть на историю там, а, там, там, там, там, там Романовской династии, не говоря о том, что там они, а, в них жил, жило текло больше немецкой крови, чем, чем русской, а все, в, в любом случае это все равно... А, сотрудничество России, если смотреть на периоды как бы эффективного управления а с, а с Европой, а попытка против, противопоставления она вообще касалась, кончалась плохо, Вспомню Крымскую войну, когда, когда Россия, Николаевская Россия решила в общем, самостоятельно решить все вопросы, решать, ну, а, а, как бы переделать геополитический баланс закрыть историю там, Османской империи, там, взять под контроль Иерусалим, кончилось это высадкой англо-французского десанта в Крыму и сокрушительным поражением. Кстати, поражение, которое повлекло за собой а, а, реформы, отмену крепостного права. Вообще надо вспомнить, что а, в России все ключевые реформы происходили на фоне крупных геополитических поражений. Крымская война привела к отмене крепостного права. А поражение в русско-японской войне привело к, к, к м, а, фактически в, в, в, а, появлению конституционной монархии, манифесту Николая II. А неудачи в Первой мировой войне привели к, к краху а, а, романовской монархии. А, а, а поражение в холодной войне привело к распаду Советского Союза. То есть, на самом деле, история России, увы, Связано, связано вот вот вот вот этой, вот этой неразрывной э, э, дихотемии э, геополитическое поражение демонстрирует неспособность э, системы отвечать на вызовы времени и это приводит к реформу. Поэтому сейчас можем говорить тоже о, о, о том, что только э, серьезное геополитическое поражение э, может, может окончательно поставить крест на путинских авантюрах и на, на э, вот выстроенном коррупционном режиме, который там, высасывает из России все соки. Если брать внимание ту закономерность, которую вы сказали, то тем более странно, что Путинская пропаганда использует э, именно образ прошлого. Но, допустим, тот же Советский Союз своей идеологии, э, как мне кажется, использовал все-таки образ будущего. Они говорили о какой-то цели, к которой они идут, и э, таким образом оправдывали свои действия. Почему в России такого нет? Почему Путин не пытается пере пере переместить взгляд общества все-таки на будущее, на какой-то образ, а погружается все глубже и глубже в историю, на ваш взгляд? А... Какое будущее? На самом деле, для того, чтобы демонстрировать образ будущего, надо э, его иметь, нужно вообще в него верить. А, Идеологии прошлого, неважно, там, коммунистическая или даже, если мы возьмем нацистов, они имели этот образ. Другое дело, что э, они были абсолютно антигуманными, и они, в общем-то, как бы э, э, уводили человечество как бы, в сторону, в, цивилиз... в цивили... такой в цивилизационный тупик. Тем не менее... Как бы они могли за собой повести миллионы, десятки миллионов людей, ровно потому, что рисовали образ этого будущего. Довольно понятный, кстати. А, путинская Россия – это, пожалуй, первая диктатура а, такого масштаба, которая вообще не имеет идеологии. но ну, потому что а, украл-убежал – это не идеология. То есть, как бы, а, а, все-таки а, основой режима является не, не идеологическая, как бы... А, а, Такая гомогенность, в вот, с, а, у, так, не идеологическое а, единство разных частей системы, а коррупция. А в России коррупция, если при Ельцине была проблемой, при Путине стала системой. Это системный фактор. А, и более того, все это понимают. Как бы все понимают, что сегодня функционирование системы а, а, возможно только при, при, при поддержании вот этого невиданного не коррупционного, коррупционного а, уровня. А, и а, в условиях как бы, такого общего понимания говорить о будущем. Ну, будущее есть только у тех, кто имеет доступ к государственным деньгам. И кто э, использует эти, эти безумные средства для того, чтобы обогатиться, там, обогатить себя, семью, детей, внуков и так далее там, до 10-го колена. Вот. Более того, все это богатство плавно перетекает из России в, в те страны, с которыми Россия находится в конфронтации. Тоже, кстати, очень интересно, что э, э, коррупционные механизмы работают не на поддержание экономики стран, с которыми Россия находится, в, если не союзнических, то, скажем, в нормальных отношениях с Китаем, с Ираном, с Венесуэлой. Все эти деньги перемещаются в страны, которые по, по путинской классификации являются нашими врагами. Вот именно там держат деньги путинская элита. И именно там, мне кажется, должна решиться судьба вот этого режима, потому что как в момент, когда наконец Запад обретет политическую волю и готовность нанести, как бы, донести решающий, решающий удар вот в, в это самое больное место? Я думаю, многое изменится внутри, внутри нашей страны. Ну и в завершение нашей беседы я хотел бы задать вот какой вопрос. Хотел спросить: как вы думаете, в свободной, прекрасной России будущего каким должен быть этот э, день? 9 мая или, может быть, это должен быть 8 мая, когда не будет э, вот этого всей этой пропаганды, давления и необходимости? Э, симулировать э, патриотизм? Ну, вообще, вот, вот возвращение как бы, на стезию цивилизации подразумевает, что мы, в общем-то, начинаем жить в согласии с, с, с историей, с историческими фактами, которые случились не тысячу лет назад, а совсем, общем, по историческим меркам совсем недавно. А я думаю, что, конечно, надо будет отказываться от даты 9 мая. Это фиктивная сталинская дата. И нужно вообще будет просто а, а, провести ревизию советской мифологии. Потому что преступный советский режим, он, в общем, должен как бы, отправиться на мусорную свалку истории с клеймом, с таким же клеймом, с которым он отправил, отправилась фашистская Германия. И это очень важно. Пока мы не, не разберемся с этим прошлым, мы не сможем идти в будущее, потому что это, это путы, это, это оковы, которые там нас, нас, держат нас и не, не позволяют двинуться вперед, потому что мифология сталинская, она давно уже перестала быть только символом. Это на самом деле часть устройства нашего политического сегодня. И пока с этой мифологией мы не покончим, мы всегда будем воспроизводить там, новых Дзержинских, там, новых, новых Сталиных. То есть, на самом деле, нам, нам очень важно будет все-таки не проигнорировать историческую правду, которая, которая стала давно уже жертвой вот, игр российской, российской диктатуры. И, как бы, это не начинать с чистого листа. Это, на самом деле, начинать с, с той истории, которая была настоящей истории. И в этой истории Советский Союз был пособником фашистской Германии в развязке войны. В этой истории Советский Союз терпел сокрушительные поражения из-за грубейших ошибок Сталина и, и способности сталинского режима в одиночку воевать с Германией. В этой истории мы а, были союзниками Англии и, и, и Америки, это, это на самом деле славные страницы. В этой истории был ленд который помог нам а, в, в самые тяжелые минуты и по существу обеспечил а, все условия для, для, для победы. А в, этой, в, этих, в этой истории была холодная война, ставшая результатом сталинской агрессии в Восточной Европе. Вот, в этой истории вот, вот, вот это все было. И как говорится, и так как сейчас, если посмотреть, и американцы, и европейцы не пересматривают историю, а все-таки расставляют акценты, у нас задача гораздо более глобальная. Нам, в общем, надо выкинуть вот все, всю эту ложь и а, взглянуть правде в глаза. А, это, это станет первым, может быть, решающим шагом на пути построения той самой прекрасной, свободной России будущего. Ну, судя по всему, у историков прекрасной России будущего будет очень много работы. Гарри Кимович, спасибо большое за интервью. Я вынужден попрощаться с нашими телезрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И до встречи в новых эфиров. До свидания.